Доброе время суток, мои дорогие любимые! И у нас сегодня очередное занятие нашей закрытой группы мая нового тысячелетия». И сегодняшнее занятие наше – это обряд «Чистка своего пространства, жилища, рабочего места, поддержка и совет небес». Приготовьте, пожалуйста, стаканчик воды – и пачку соли. Ну, можно приготовить соли столько, сколько есть, потом разбавить пачкой соли и также с водой поступить, разбавлять ее и добавлять для того, чтобы использовать по назначению в том, о чем мы сегодня будем с вами говорить. И хочу напомнить вам еще раз о том, что у нас в ноябре открывается очень сильный, мощный курс. Это отдельный курс, он, он посвящен магии, и я готовлю его согласно тем энергиям и тем настроениям и той необходимости, которая будет происходить у нас в ноябре. Очень сильный, очень мощный, очень структурный такой будет курс. Поэтому те, кто хочет, вступайте, потому что сейчас, в данное время, это необходимо всем. Итак. Причины неприятностей, которые часто а, кроются в энергетике нашей квартиры, а, можно будет сейчас исправить. квартира она не подпитывает, например, а снижает потенциал. Да? И среди прочих эффективных методов мы сегодня возьмем самые простые, которые являются, на мой взгляд, в принципе, ежедневными, и, конечно же, древние регулярно использовали всевозможные техники, инструменты уничтожения зла в своем жилище, тем самым сохраняя здоровье, тем самым сберегая свои нервы и направляли все это на развитие своего ресурса, на развитие своего рода. И первый тревожный звоночек в доме, когда возникает чувство беспокойства, разбалансированность, без повода падает настроение, одолевает какая-то агрессивность, раздражительность, вялость и даже сон не способен устранить вот эти все симптомы. И если, конечно же, ничего не предпринимать, то последуют сначала мелкие, а затем все большие неприятности. Поэтому периодически мы возвращаемся к этой теме, к чистке своего жилища, к чистке своего пространства. Сейчас как раз-таки убывающая Луна, и здесь, как вы знаете, в этом пространстве, в моем пространстве полевого образования, исцеляющего полевого образования. Все, кто входит в группу и все, кто включен в эту группу, ваши близкие, родители, возможно, мамы, папы, бабушки, дедушки, они также получают эту исцеляющую энергию, которая идет через вас. То есть вы являетесь тем источником, который формирует в пространстве положительное поле, я формирую его для вас, вы формируете его для себя, вокруг себя, и также являетесь такими же источниками в пространстве, которые несут свет, которые несут исцеление. Так работает моя магия, так работаю я как проводник. Когда все-таки нужна энергетическая чистка? И э, я сейчас хочу вам э, рассказать о признаках, которые видны собственно, невооруженным глазом. А, один, одним из них, таким явным признаком, является появление э, нежданных гостей. Это могут быть муравьи, тараканы, клопы, крысы, мыши. Вот она, негативная энергетика. Кстати, кто-то достаточно часто говорит, что и паучки, паучки, паучки являются негативными. Нет, пауки у нас не относятся к ряду паразитарных. Поэтому, если у вас появились паутины и па па паучки, это говорит о определенной форме же защиты. Но опять же, в необходимом и достаточном количестве. Да? Вот смотрите, здесь такая же история, как и с кошками. Кошка хорошо, одна-две в доме, в большом пространстве. Они чистят, они питаются негативной энергией. А если их много, то что они начинают делать? Поскольку они дышат, они живут ну, на, на негативных вибрациях, они начинают формировать это поле, минусовое. И, попадая в это минусовое поле, где много кошек, там происходит либо глобальная чистка, и либо слив, либо забор. То есть, либо ты попадаешь в это минусовое поле, ты, конечно, можешь почиститься, но и можешь же заразиться. Заразиться всякими негативными историями. Я не против кошек, как многие думают, я их очень люблю но э, всему свой баланс. Я призываю вас к балансу, потому что, вот посмотрите, предыдущее наше занятие, где мы говорили о балансах, восстанавливали баланса. И буквально на днях я записала последнее видео, где мы говорили, от чего ты отказался, что ты себе запретил. Это тоже как бы вторая, это в открытом э, э, доступе лежит. Это вторая часть я дам вам ссылочки, обязательно посмотрите, потому что это то, что необходимо сейчас для гармонизации, стабилизации, выравнивания, очищения, в том числе, этих процессов минусовых, слития, трансформации и переработки их в Какие, Возвращаясь к теме, какие еще признаки загрязненного пространства. Цветы перестают цвести, болеют, погибают. Какое-то неоправданное, непонятное поведение кошек, хомяков, рыб, попугайчиков, сны о вредителях это тоже подсказка. К примеру, там, привиделись муравьи в большом количестве: какие-то недомогания домочадцев, бессонница, раздражительность, агрессия это тоже все признаки накопления или накопленного негатива. Апатия к работе. Полное безразличие ко всему происходящему. Какая-то э, поломка бытовой техники. Э, одна поломка, понятно, это случайность, там периодически у нас что-то ломается. Но если это каждый день, если в большом количестве, то здесь уже надо насторожиться. Исчезновение вещей, предметов, там, ключи, документы, шафки, шарфики, перчатки. Вы кладете, а потом не можете найти усечка протечка канализационной системы, электропроводки. там а, Понятно, что здесь смотреть надо, где надо заменить, а где идет вот постоянное непонятное на ровном месте что-то такое. А, потопы, пожары какие-то, возгорания, искры. Тоже это какой-то некий сглаз, искажение пространства. А, окна, двери там хлопают, сами закрываются, хотя тщательно все запирается, неприятный запах, источник которого не найти, это все признаки тонко, тонкого плана и характеристики каких-то негативных историй, а, невозможно наведи, навести идеальный порядок, как ни убирай вещи, все равно куда-то а, перемещаются и что-то постоянно, какое-то движение в этом, а, какая-то внезапная смерть а, близкого, домашнего, но это все градации да, негатива. Сон не восстанавливается или мучает ужасы, кошмары. Регулярно бьются посуда, регулярно бьются зеркала. Вот э, это, такие то, точечные я э, напомнила вам моменты. Но если уж совсем худо, конечно, это надо обращаться уже ко мне там, смотреть, чистить более глубоко. Может, там вообще поселились, есть такое там, да, мертвяки какие-то, зоны, порталы что-то такое, пытающееся до вас достучаться. Вот у меня здесь сюжет был, я снималась на телевидении, тоже такой жесткий по поводу того, что хотели прийти мертвяки, ну, в смысле силы такие, открывали порталы и хотели донести информацию. Много чего бывает, поэтому, конечно, люди ощущают неладно и это уже неуютно дискомфортно и конечно неожиданно и беспричинно в душе всплывает какой-то страх да и и, и дома не ходит не хочется находиться и куда-то хочется бежать и даже собаки и домой не возвращаются хотят гулять и гулять с прогулки да и Соответственно, вот такие ощущения. Слушайте себя и делайте профилактические и регулярные какие-то меры. Соответственно, делайте профилактику вот таких вот всевозможных проблем. Здесь я сейчас вам хочу дать именно способ очищения пространства через стихийную магию. Какая у нас основные какие стихии это у нас вода воздух огонь и земля земля у нас является символично соль соль представляет стихию земли ну вода это вода воздух воздух огонь это вот зажженная свеча все это сейчас присутствует в моем пространстве все эти стихии духи они также будут сейчас активны и подключиться к вам Значит, мы сейчас зарядим воду для того, чтобы вы этой водичкой помылись, помыли сами себя, помыли все пространство вокруг вас. Прям можете доливать, разливать, ведра мыть. И каждый раз вы можете использовать это отдельно. Я напишу, с какой минуты. Соответственно, это можно использовать. Поставили, зарядили, силы включились, моем полы подключаем духов если вы хотите эти действия делать вот физически прям взяли сейчас водичку поставили ну все, все это есть у меня это так и так будет работать единственное что мы сейчас активируем эти энергии хотите помыть физически берите воду берите соль и делайте прям соответствующие действия мойте окна хорошо, мойте полы, мойте, сбрызгивайте одежду, сбрызгивайте стены, ходите, проходите свечой с огнем, то есть сейчас мы это все активируем, можете свечечки приготовить, зажечь на какое-то время, а можете ничего не делать, это все равно будет работать сейчас, мы проведем практику медитативную и соответственно это все будет работать на вас мыть и с тем намерением, что я очищаю, я восстанавливаю, я гармонизирую свое пространство, я балансирую свою энергетику, я привожу ее в гармоничное ресурсное балансное состояние и тем самым, являясь источником очищения в пространстве, я создаю такое поле, такую силу, когда вокруг, сама чищусь, сама восстанавливаюсь, самовосстановление, самоочищение, самозащита, и пространство также восстанавливается и очищается вместе со мной. Можете это, добавить еще какую-то свою мыслеформу, намерение, для того, чтобы усилить эту нашу сейчас практику, обряд, который мы будем как раз-таки делать, направлен на активацию этих энергий. После всех этих процедур воду вы сливаете в, на улицу или в канализацию, и вечером, конечно же, сами совершаете омовение. Это также водичку разбавляете в более чистой, теплой, комфортной для тела емкость это ведро, это может быть тазик, и выливаете с головы до ног. Вот нам помощники тут прилетели под окнами, крякают у меня, и вообще красота. Помогают, они чувствуют энергию, они чувствуют, слышите? Ну вот, так, хорошо. Значит, давайте мы с вами приступим к работе. Водичку вы поставили, и ладошки открываете вверх, Ножки ставьте параллельно, водичка, а, огонь. А, если есть возможность, если есть желание, ставьте. Угу. Хорошо. Делаем глубокий вдох и выдох. Погружаемся в свое пространство, внутреннее пространство, безопасные комнаты белое, чистое, у каждого свое пространство, но ну, обычно это комната белая, чистая, красивая, яркая, кристальная зал в душе, в своей, в своем сердце, пространство любви и созидания, и все практики а, мы делаем именно из этого пространства, и все обряды из этого пространства, где мы получаем и отдаем только энергию любви. Я получаю, отдаю только энергию любви, и делаю я это все с огромной с огромной любовью. Итак, силы работаем. Ласки закрываем.